Уважаемый коллега, у нас страна советов. Мы все умеем критиковать и давать советы. Я предлагаю другую схему. Давайте, приходите, Перечисляйте свои ужастики, притаскивайте свои видосики. Уверяю вас, я накопаю столько у вас плюсов, о которых вы сами не догадывались. Я дам вам эти крылья, которые помогут вам двигаться дальше. Это реально. Помогу. Приходите.